Всем привет, меня зовут Ян, на связи магазин Rock'n'Roll. В этом ролике я решил вам рассказать об одном инструменте Fender Redonda Player. Инструмент по своему звучанию довольно необычный. Он как будто бы создавался специально для рок-боевиков. Этот инструмент выделяется достаточно мощным и звонким звуком, а все благодаря своему необычному увеличенному корпусу. Профиль грифа сделан по типу электрогитары. Он очень удобный, лады идеально закатаны, одно удовольствие играть. Только посмотрите на эту голову. По всем параметрам это полная копия грифа от электрогитары. Голова! Пройдемся по инструменту дальше. Посмотрите, какая кремовая контовка. Ее так и хочется слезать. Какой синюшный, замечательный цвет. Дека изготовлена из массива сихтинской ели. Корпус и нижняя дека из красного дерева. Ну, тут, конечно, не совсем понятно. Гриф изготовлен тоже из красного дерева. А накладка изготовлена не из всем нами привычного палисандра, а из ореха. Так как это у нас электроакустическая гитара, в ней установлена качественная современная электроника Fishman. На гитаре установлены порожки Ньюбан, колки, просто какой-то винтажный космос. Этот инструмент очень удобный, хорошая динамика и резонанс звука. Несмотря на отсутствие обильных низов, у этого инструмента самодостаточный, звонкий и отличный звук. Вот такое вот! Если вам понравился этот инструмент, обязательно приходите протестировать его сами. Еще больше интересных обзоров и роликов вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, ищите нас в социальных сетях. Всем пока!